Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор ключей от компании Форсаж на 26 предметов, код товара 5261. Набор ключей поставляется в брезентовом чехле. Брезент плотный, можно подвесить на стену. Есть крепление, не крепление, а отверстие. И по самим ключам. Самый маленький размер в наборе на 6 мм, самый большой на 32 мм. То есть весь, весь ряд есть, начиная от 6 до 28, до 28, не 29, -го, 31, -го, то есть 30, -й, 32. -й. По ключам. Ключи в наборе комбинированные, очень достойного качества, не к чему придраться визуально. Материал изготовления хром ванадиум. Имеют номер согласно каталога, каждый ключ и здесь надпись форсаж и размер ключа по форсажу компания форсаж выпускает инструмент профессиональный больше он известен в Белоруссии у нас в Украине он не так давно но сам инструмент делается в Тайване вот упаковочная коробка от ключей и сзади у нас указывается торговый дом форсаж Республика Беларусь, Минск отзывы у инструменте Форсаж положительные. Все клиенты, которые брали у нас наборы Форсаж и наборы ключей Форсаж, набор инструмента, также все оставили положительные отзывы. Поэтому, если вы ищете набор ключей на 26 предметов, также можете присмотреться к ключам компании Форсаж. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.